Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда рад вас приветствовать у себя на канале Вреки Криптовалютчики, где мы с вами зарабатываем криптовалюту, абсолютно бесплатно выполняя разворот действия. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать видео, если смотрите на Кост ТВ. Оставляйте комментарии, чтобы я переходил и подписывался на вас тоже на Кост ТВ. Ребята, это очень важно. Прошу вас досмотреть это видео до конца. Появился вот такой проект Ева. Сразу скажу, пожалуйста, подписывайтесь на, мой, на мою телеграм-группу и телеграм-канал. Потому что, скорее всего, будет серия видео по этому проекту. Проект очень интересный. Проект стартует через 4 дня. Сейчас я расскажу вам в двух словах о самом проекте. Сам проект основан на блокчейне Tron. Монетку они обещают поддерживать в районе 1 бакса. Дальше, смотрите, монет будет выпущено всего 60 миллионов. И монеты будут потихоньку сжигаться. Что мы будем делать здесь с вами? Ну, во-первых, сразу скажу, что здесь проект и с вложениями, и без... Это на ваше усмотрение. Я никогда не советовал и не буду советовать. Это только ваши деньги. Поэтому как хотите, так и поступайте. Я буду пока участвовать бесплатно. Дальше я буду смотреть по э, движению этого проекта. Значит, смотрите, здесь на чем, во-первых, проект стартует через 4 дня. Бесплатный заработок, поэтому сейчас мы с вами регистрируемся для того, чтобы занять очередь. Потому что места будут ограничены, какое-то количество людей не наберут и бесплатная штука закроется. Значит, смотрите, что здесь будет по бесплатному. То есть, работа на дому, оплата за ответы на соцпроекты, маркетинговые исследования на платформе. За каждое задание будете получать вознаграждение в монетах ЕВА. Дальше читаем. Уникальность монеты в том, что она имеет реальное и непониженное обеспечение в виде услуг интернет-активности. То есть здесь платформа будет создана для того, чтобы рекламировать другие проекты, чтобы рекламировать статьи, чтобы рекламировать все, что угодно. То есть это будет очень крутой маркетинг, как мне кажется. На том, что вы будете зарабатывать, вы сразу выводить не сможете. Сразу предупрежду, предупрежу, предупрежу, но у вас будет возможность то, что вы заработали, вложить по 10% в месяц. Все, что вы будете получать, проценты, вы будете их выводить. Это уже э, на ваше усмотрение. Либо реинвестировать дальше. Что еще? Еще раз повторюсь, это трон. Не обязательно не вводите эфир кошелечки. Это трон. Дальше. Вы можете строить свою команду. 5% от суммы дохода депонирования. Обратите пожалуйста внимание на слово депонирование. То есть вы будете получать 5% от рефералов от партнеров. Но от той суммы, которую они будут вкладывать под 10%. То есть вы здесь за партнера, вы в принципе не получаете за то, что они будут просто заходить. Поэтому здесь нужны, э, как это правильно сказать, здесь нужны живые партнеры, не, не используйте буксы, от них смысла не будет. Здесь нужны люди, которые будут действительно работать и зарабатывать для себя. Дальше обратите, пожалуйста, внимание, что партнерская Программа здесь рассчитана на 7 линий. То есть на 7 линий в глубину. То есть здесь вообще уникальный маркетинг. Вы можете приглашать людей, друзей. Друзья будут приглашать, и вы можете построить очень большую сетку и получать очень неплохой доход. Дальше. Ева живет для тех, кто умеет правильно мыслить и распоряжаться своими деньгами. Доступно для каждого, кто может. Это вы все прочитаете. Ребят, смотрите, для регистрации вы переходите по моей ссылочке. Здесь для регистрации вы вводите свои данные. Потом вы получаете вот такое вот письмо. Нажимаете подтвердить адрес и попадаете в свой кошелечек. Здесь ваша партнерочка. Еще раз напоминаю, обратите внимание, адрес кошелька Tron. Здесь ваша партнерочка и дальше вы строите свою команду. Здесь вы будете видеть вашу сетку. Также вы можете работать сам Во-первых, здесь очень многое зависит от вашей активности Как вы будете рекламировать сетки Как вы будете читать статьи Здесь также предусмотрен парамайнинг То есть то, что вы вкладываете Каждый день будет майниться И вы будете зарабатывать дополнительные монетки Еще раз напоминаю Монеток предусмотрен выпуск Полностью всего-навсего 60 миллионов То есть это очень мало В принципе Дальше, то, что я вам говорил. Смотрите, значит сам проект заработа Ева» начинается через 4 дня. То есть, у вас есть уникальная возможность на данный момент приглашать людей, строить свою структуру. Еще раз повторюсь, здесь вы можете зарабатывать вообще без вложений. Если вы захотите вкладываться, это лично ваше право. Вы хорошо изучите проект и решите, нужно вкладываться или нет. Поэтому стройте пока свои команды, собирайте людей. Еще раз напоминаю, 7 уровней партнерка. Пожалуйста, обратите на это внимание. Если вы будете нормально рекламировать этот проект, если люди, которые будут переходить по вашим ссылочкам и регистрироваться, вы будете зарабатывать дополнительно и будете зарабатывать дополнительно неплохо. Но сам факт в том, что вы можете зарабатывать и сами. Все будет зависеть от того, насколько вы здесь будете работать. В принципе все. Спасибо вам огромное за внимание и до связи, до следующей монетки.